Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, ваш надежный помощник Турции. Тем более сложившуюся ситуацию, я думаю, будет полезно вам узнать, как же здесь все обстоит дело. Итак, на некоторое время даже сниму э, свою маску, потому что э, хочу, чтобы меня лучше видели, слышали и понимали, что у нас ситуация несколько изменилась с моего последнего э, видео. Вот я встретил наших и сейчас попробую познакомиться. Как вас зовут? Инга. живу здесь полгода. Я в Махмутларе живу. И мы в Махмутларе. Да. А, Инга, скажите, пожалуйста, как вообще ситуация с коронавирусом? Вот если бы вас так спросили, друзья, чтобы вы им ответили? Вчера только почувствовал город пустой, вчера, то есть, первый день. На самом деле мы ездили на велосипедах, что мало народу, но ну, и холодно с другой стороны. Холодно, может быть, холод отпугивает. Ну вот базар работает, видите, это все хорошо. Да. А большие магазины закрылись. У нас, в принципе с дружной семьей мы не, не испытываем никакого дискомфорта. Нам классно. Вкусно, дружно, весело. Что касается цен, вы почувствовали какие-нибудь скачки цен? Топлива или фрукты, овощи? Да? Слушайте, по топливу, не знаю, мы брали дизельную машину в аренду, ничего такого, все дешево, вернее, все нормально, мы ездили там куда-то на карьеры и так далее, по ценам, вот клубника за 3 лиры, в субботу мы за 10 брали, сезон Поэтому, уже начался, в вот, да. вот, кладец витаминов С. Вон, пожалуйста, апельсинчики триллеры лимона 6 лир и грейфрукты три 3 лиры. Все очень полезно. В нашей семье нет проблем, нет даже психологии. Мы сейчас квартиру покупаем, вторую. Ага. Вот по этому поводу я могу сказать. Давайте, что... может, я как раз занимаюсь недвижимостью. Может быть, я могу чем то помочь каким-то советом. Давайте Мы спросим. Если залог, да, евро по невыгодному курсу. Ага, бывает такое. И так поняли, что квартиры дорого сейчас. Очень. А, цена подлетела, не понимаю пока почему, но цены довольно э, высокие на квартиру. А какую квартиру вы все покупаете? 2 два плюс один. Два плюс один. Здесь Муху купали, да? да? Просто, может быть, вы не к тем риэлторам обращались. Два месяца назад были одни цены, сейчас другие. Вот смотрите, давайте, давайте я вам скажу. Вот каждый год Занимаясь недвижимость. Я вам скажу, что в Алании растет недвижимость где-то от 4 до семи процентов в евро. Вот почему сейчас она вдруг должна скакнуть. Расскажите мне. Она увеличит. Да, почему? Как вы считаете? Почему Нет, это я могу сказать, что вы знаете. вот вы сказать, что вы знаете. Вот почему. Я пока не знаю. Я пока просто констатирую факт, что мы хотели купить в районе 40. Угу. Поняли, что мы можем купить в районе только 50-58. Ну. Но, собственно говоря, мы тоже от этого не будем расстраиваться. Правильно, вот это правильно. что нам здесь нравится. Что такое смутное время, лучшее лучше место для того, чтобы переживать такое неспокойное, не смутное время. Как вы боретесь с коронавирусом? Ну, я вру, все Да, он говорит, что все нормально, да. Да. Да. Мы да. не да. боремся а? с ним, мы просто а? его обходим стороной, Фокус да. да. внимания да. держим. Вот, вот кстати, вот кстати, вот, у него фанаты. Пришли, говорит, да, да, да, Юш. Вот, здесь не коронавируса, коронавирус, да. Да, да. Вот да. так да, да, и. Да, молодой человек. Ну, морона! Молодец, <тис activities> молодец. Как вы сейчас ведете себя в этой ситуации? Как-то там едите лимоны или еще что-нибудь? Мы также ведем как обычно. Руки моем чаще. Видите, маски не носим, все у нас хорошо. На базар ходим, улыбаемся. И говорим о том, что многие соотечественники, ага. у которых были билеты на апрель, все же в апреле приезжают в начале мая, а все, билеты отменили, и они не могут прилететь. И они, конечно, гораздо больше расстраиваются. Мы выигрыши, мы здесь уже. У нас море, у нас тепло, у нас павлины, у нас базар, у нас дружно, у нас весело. Ну, не знаю, мы в своей семье очень... По-доброму настроены в Турции. Ну, ситуация такая бывает. То есть вы не согласны, что отношения здесь тоже важны? Слушайте, это основополагающее взрасти свой дух да, mm -hmm. в любой сложной ситуации. Основополагающее беречь мир, спокойствие за этой душе. Вот. И фокус внимания на, ну, на что-то другое. Спасибо большое. Давайте. Удачи вам. Мы погнали на пикник. Глаз. Тогда хорошего настроения и приятного аппетита. Вот, друзья, таким образом мы сразу выяснили очень много вопросов, касаемо жизни в Турции, касательно есть ли коронавирус или нет и вообще как проходит сейчас базар в Турции. Так что подписывайтесь ставьте лайки пишите что вас интересует и мы обязательно еще с вами пообщаемся